Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Скорпион на июнь 2021 года. В июне будет идти сильный акцент на ваш восьмой сектор. И если для других знаков это был бы период кризисный и сложный, то для вашего знака это наоборот по время когда вы будете ощущать стимул действовать, что-то менять в своей жизни и показывать хорошие результаты. Так как знак Скорпион, в принципе, связан с такими темами, как риск, опасность и перемены. Поэтому можно сказать, что в июне вы будете будто бы как рыба в воде. Это тот период, когда вот любые события в вашей жизни могут подталкивать вас к тому, чтобы проявлять себя, заявлять о себе, быть более активным, более напористым, действовать. И особенно это актуально для тех людей, тех из вас, кто ощущал, что будто бы застревают в рутине, и не мог найти мотивацию для того, чтобы начать быть активным. В июне вы сможете наконец-то действовать решительно и активно. Важно сказать, что по 22 июня Меркурий будет ретроградным в вашем восьмом секторе. Это создаст большой фокус внимания на теме семейного бюджета, в принципе, на теме финансов. Это могут быть мысли о том, как правильно распределить деньги, куда их лучше направить. Это может быть период, когда вы будете получать возврат долга. В целом это период, когда вы можете размышлять по поводу ваших дальнейших заработков и действий. В любом случае, ретроградный Меркурий заставляет пересмотреть то, как вы себя вели последнее время, особенно в отношении финансов, как вы распоряжались своими деньгами. И, скорее всего, нужно будет менять установки и нужно будет скажем так, действовать иначе. Тем более, что по 10 июня будет открыт коридор затмений как раз на вашей оси второй-восьмой дом, а это ось ресурсов и финансов. Поэтому в этот период времени вы можете задумываться о а своих доходах, расходах, бюджете. В это время вы можете принимать решения по поводу смены работы. В любом случае важно также понимать, что эти затмения происходят в тесной конфигурации с ретроградным Меркурием, поэтому они будут влиять дольше, чем обычно влияют затмения. И то, что происходит сейчас, оно может проявлять себя вплоть до конца 2021 года. Поэтому важно обращать внимание даже на те процессы, которые кажутся вам на данный момент времени несущественными, так как они будут более ярко проявлять себя позже, спустя несколько месяцев. 1 числа Солнце будет в соединении с восходящим узлом в вашем восьмом доме. И этот день — Который покажет все настроение месяца, может начаться яркая событийность по данному аспекту, плюс, безусловно, этот аспект говорит о том, что нужно взять на себя ответственность за то, что происходит, принимать решения. Это позиция лидера в каких-то даже кризисных ситуациях. Со 2 по 27 число Венера будет находиться в знаке РАК в вашем девятом доме. Это хорошее время для того, чтобы достичь взаимопонимания в отношениях с окружающими. Это прекрасное время для примирения, для того, чтобы оказаться за столом переговоров. И даже если в вашей жизни на данный момент актуальна такая тема, как юридические дела, то этот транзит Венеры может помочь решить этот спор. 3 числа Солнце будет в аспекте к Сатурну. И аспект затрагивает ваш четвертый сектор семьи и недвижимости. Вы можете ощущать в начале месяца долг перед вашей семьей, перед родными. Это может быть необходимость помочь кому-то из членов семьи, поддержать кого-то. Скорее всего, вы будете направлять много усилий на то, чтобы решить какой-то вопрос, который возник внутри вашей семьи. 5 числа будет напряженный день для всех знаков зодиака. Это связано с тем, что сразу два аспекта напряженных в один день. Это квадратура Меркурия и Нептуна, а также оппозиция Марса и Плутона. Если первый аспект дает просто путаницу, забывчивость, такое туманное восприятие всего происходящего и даже лень, то второй аспект часто заставляет нас испытывать стресс в процессе какой-то работы, в процессе выполнения каких-то задач. Вы, как знак Скорпиона особенно сильно прочувствуете этот аспект, так как обе эти планеты управляют вашим знаком. И это тоже одно из влияний, которое будет вас стимулировать и заставлять что-то менять, и действовать. 10 числа будет солнечное затмение в знаке Близнецы, в двадцатом градусе знака Близнецы, в вашем восьмом доме. Солнечное затмение — это всегда начало какого-то нового процесса в жизни человека. И зачастую это те события, которым нас подталкивает окружение. Это период, когда внешние обстоятельства могут диктовать свои условия. Причем затмение происходит в вашем восьмом доме. Это, опять-таки, дом довольно-таки сложный, но в то же время он по своему воздействию очень близок к вашему знаку. Поэтому во многом вы можете ощущать с одной стороны какое-то напряжение, но с другой стороны вы будете воспринимать это как знак, что пора что-то менять в жизни. И в целом вот такая тенденция может прослеживаться на протяжении всего месяца. 11 числа управитель вашего знака марс переходит в новый знак в левый будет в нем находиться по 29 июля и все это время он будет идти по вашему десятому дому это период активности связанной с вашими приоритетами бывает время когда мы действуем все время размениваясь на какие-то мелочи а бывает такой период в жизни когда мы действуем точечно, но именно вот те задачи выполняем, которые позволяют нам идти к нашей цели. И вот у вас наступает как раз тот период, когда не стоит распыляться на мелкие задачи, важно ставить себе высокие цели и достигать их. В целом, ближайшие полтора месяца после перехода Марса в Лев, это период, когда Легче, чем обычно, достичь результата, поставить цель. Это хороший период для продвижения по службе. Особенно, если ранее вы либо были не уверены в своих целях, либо не было энтузиазма действовать. 13 числа Солнце будет в квадратуре к Нептуну. Этот день также может внести путаницу в дела, поэтому не стоит планировать важные задачи. На эту дату 14 числа сатурн будет делать квадратуру курану в целом это аспект всего 21 -го года это один из важнейших аспектов 21 -го года и впервые он сформировался в точный в феврале этого года в июне будет повторение и еще раз мы сможем ощущать на себе взаимодействие этих двух планет в декабре этого года в первую очередь Уран это новое, Сатурн это привычное и фундаментальное. И по сути это аспект борьбы между переменами и между стабильностью и уже таким сформировавшимся образом жизни. Данный аспект затрагивает ваш сектор семьи, а также сектор партнерских отношений. Именно эти вот моменты могут вступать в конфликт. Например, вы хотите купить дачу, но ваш партнер по браку против. Или вы хотите сделать ремонт, но опять-таки эту точку зрения не разделяет ваш супруг. То есть вот такого рода проблема, когда в каких-то фундаментальных вещах сложно договориться, это может прослеживаться, и поэтому данный аспект может скажем так, проиллюстрировать какую-то ситуацию, которая требует особо тщательного подхода и особо взвешенного подхода. 20 числа Юпитер разворачивается в ретроградное движение в третьем градусе знака Рыбы в вашем пятом секторе. Вот это уже хорошее влияние этого месяца. Юпитер в пятом доме способствует тому, чтобы активизировалась тема отдыха, чтобы отношения с детьми становились более доверительными и основанными на взаимном уважении. Плюс это хорошее время для творческих людей и для тех, кто имеет такой приоритет в жизни на данный момент, как личные отношения. Разворот Юпитера влияет на всю вторую половину июня, в связи с тем, что в это время Юпитер будет максимально медленным, он будет стационарным. Поэтому вот, тема детей, поездок с целью отдохнуть, тема творческих проектов, в принципе, отдых и расслабление — это все будет актуально во второй половине месяца. Именно вот, важные решения по данным темам Будут приниматься как раз в этот период. Непосредственно поездки я бы советовала вам планировать после 22 числа, после разворота Меркурия в прямое движение. Тем более, что этому будет предшествовать переход Солнца в ваш девятый сектор на месяц. И это период, когда хочется перемен, когда хочется разнообразия и вот эти решения куда-то съездить. Они обычно на таком транзите даются очень легко. Но 23 числа будет еще один такой напряженный аспект этого месяца, позиция Венеры и Плутона. Аспект может проиграться напряжением в отношениях именно в плане общения. Лучше в этот день темы отдыха и отпуска не обсуждать, но также стоит обращать внимание на финансовые дела. С этим нужно быть покуратнее, лучше серьезные сделки планировать на остаток июня. 24 числа будет полнолуние в Козероге, в вашем третьем доме. Полнолуние ⁇ это возможность подвести итог, увидеть результат вашей работы. Полнолуние происходит в секторе, который отвечает за тему обучения автомобилей, взаимоотношений с братьями, сестрами, получение нового навыка новые квалификации, и по этим вопросам вы можете увидеть результат. Либо, например, обычно вблизи полнолуния в третьем доме нам нужно уделять больше внимания автомобилю, либо может назревать поездка. С учетом того, что Сатурн как диспозитор полнолуния будет в аспекте к Херону, это будет давать разнообразие ситуации. Если вы, например, примите решение куда-то съездить, то будет несколько вариантов, куда можно поехать. Если речь идет об обучении, то это может быть тоже несколько вариантов школ либо курсов, которые вы будете готовы рассмотреть. 25 -го числа Нептун разворачивается в ретроградное движение в вашем пятом секторе. Этот разворот Нептуна повысит вот ваше желание быть рядом с теми, кто вам дорог и близок. Может быть повышенный интерес к тому, что происходит в жизни ваших детей, если они взрослые. Если маленькие, то может быть желание как можно больше времени находиться рядом с ними. Нептун повышает чувствительность, восприимчивость. И в целом это планета безусловной Любви. Поэтому чаще всего Нептун проявляется в контексте детей и Любви к ним но также он может фигурировать и в теме личных отношений. Поэтому, возможно, для некоторых из вас данный разворот — это будет та точка, когда вот вы осознаете, что какой-то человек вам дорог. И это может быть вот важный этап в развитии ваших отношений. 26 числа Марс будет в аспекте, гармоничном к лунным узлам. Это очень важный день в плане,